здравствуйте уважаемые подписчики спешу сообщить вам что я переехал на другой канал В связи с баном этого канала я вынужден был создать другой канал и новые видео буду размещать там так что кому интересно можете перейти по ссылке оставлю ниже под видео Новые видео буду выкладывать там. А с этим каналом пока не решил, что делать. Так что, удачи, пока, до встречи.